Всем привет, на связи Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. В этом видео хочу поделиться проверенными упражнениями для разогрева голоса. А пока мы не начали, я рекомендую вам подписаться на мой канал. Впереди вас ждет много полезных и интересных видео. Итак, начнем с дыхания. Дыхание отлично разогревает голос и приводит вас в состояние тонуса и энергии. Итак, первое упражнение на дыхание выдыхая не теряю. Делайте вместе со мной. Обратите внимание, что я делаю упражнение на улыбке. Таким образом вы формируете правильную позицию, и воздух проходит сквозь такую нужную форму, которая помогает вам делать упражнение правильно. Делайте так 8 раз. Давайте парочку раз еще со мной. Отлично. Надеюсь, у вас получилось. Следующее упражнение «кошка». Мы делаем э, сочетание букв «уа», «уа», «уа», «уа» четыре раза подряд на одном вдохе. Покажу. Вот таким образом. Это считается один раз. То есть считаем вдохами. И так вы делаете 8 раз подряд. Со мной парочку «раз». Следите за тем, чтобы у вас не прорезался голос во время выполнения упражнений. Если такое происходит, это говорит о том, что вы даете слишком сильное давление на горло, и поэтому идет звук. К чему это приведет? К тому, что, во-первых, ваш голос не будет разогреваться к зажиму и напряжению в связках. Как это может звучать? Сейчас покажу. Вау, вау, вот слышите, да? То есть я вроде бы пытаюсь дыхание сделать, но идет голос. И также э, о напряжении свидетельствует следующий факт. Если вы сделали упражнение, и вам хочется после него подкашляться, <coughs> сделать вот такое, значит тоже вы сильно напрягаете. Да? Ослабьте давление не так сильно, э, нажимайте, пожалуйста, на выдох. Следующее упражнение у нас будет для голоса, упражнение хам. Я вообще обожаю это упражнение... Вы можете его выполнять одну-две минуты. Можно параллельно каким-то бытовым делам показываю. Здесь важно привести звук к М, да? то есть не тянуть гласную, а именно. Вы как будто бы звук собираете в «м». И когда вы делаете «м», получается, вам нужно ощутить вибрации на губах. Попробуйте. Хм, Можете поиграть с высотой звука. «Хам, хам, хам, хам, вниз или хам поднять вверх, поискать где больше вибраций, одну-две минуты делайте это упражнение. Дальше классный разогрев для нижних нот это звук У. Вы просто начинаете гудеть У У вот таким образом, ощущая такой плотный, сильный звук и вибрации уже пойдут в грудную клетку. Это базовое упражнение, это самый, что ни на есть, короткий и быстрый разогрев, который вы только можете вообще себе представить и сделать, но его уже будет достаточно для того, чтобы активизировать ваш голос и подготовить к дальнейшей работе. Еще больше классных, полезных упражнений вы найдете в моих видеокурсах. У меня есть курсы для разного уровня. И возрождение природного голоса. И курс новичок, у кого проблемы со слухом, ритмом, такого плана. Если вы ну, более или менее <свят> уверены в себе, в своем голосе, успешный вокалист. Если у вас проблемы с высокими нотами, то есть курс высокие ноты легко. И курс дыхания вокалиста. Если ну, совсем вы чувствуете, как-то вот вам не очень хорошо дышится, а масса полезных упражнений там собрана. Поэтому, если вам вот эти упражнения понравились, вы чувствуете эффект, и вы хотите больше, переходить по ссылке в описании к видео и записывайтесь на мои видеокурсы. Они, кстати говоря, теперь с обратной связью. То есть вы можете присылать мне голосовые сообщения, и я буду проверять ваши упражнения, насколько правильно вы их сделали, давать свои рекомендации. Так прохождение курса будет более эффективно. Ну что же, задавайте ваши вопросы в комментариях, берите на заметку эти упражнения, делитесь с друзьями, и увидимся в следующих видео. Пока-пока!